СМС на сайте нашей программы. Скажите все-таки, кто были эти молодые люди, уж очень они похожи на наших. Какие молодые люди? Вежливые молодые. Зеленые люди. Зеленые человечки, имеется в виду? Ну, в принципе, я уже об этом сказал. И говорил неоднократно, говорил, ну, так, несколько глухо, публично, но в разговорах со своими иностранными коллегами я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины, чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной, за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали Наши военнослужащие они действовали очень корректно, но как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Но все-таки имейте в виду, что в Крыму находилось свыше 20 тысяч военнослужащих, хорошо вооруженных там только одних систем с 338пусковых пусковых установок и склады с вооружением и шеелона боеприпасов нужно было оградить людей от, даже от возможности применения этого оружия в отношении гражданских лиц